Поселок Овские сады – это нечто особенное на рынке загородной недвижимости. В первую очередь это Ака. Ака – это изюминка южного направления, ее песчаные пляжи, которые на сотни метров простираются здесь, вот, буквально в пешей доступности. Это, конечно, главная достопримечательность поселка. Поселок сам э, состоит из трех очередей, 200 которых уже давно заселены, застроены и живут здесь самостоятельной жизнью. И вот сейчас появилась третья очередь, собственно говоря, участки, в которой и продаются. Эта очередь имеет ну, как бы свою локацию, более выгодную, я бы так сказал, потому что с той стороны э, третья очереди, с можно пройти какие прямо в пойму спуститься через красивый такой сосновый лес очень проходимый то есть никакого там кустарника нет то есть вот пешком я сегодня прошел 10 минут и спустился в пойму по пойме по обычной проселочной такой дороге ну, то есть пешком или на велосипеде там можно и на машине проехать с другой стороны до пляжа добраться а в самом поселке, ну, как жизнь, идет обычным таким дачным э, процессом, да? Да? люди обустраиваются, радуются, там, кто-то корову купил там из соседей в деревне, в общем, за молоком там собирается, в общем, дети ходят сами по себе, э, без, без взрослых, то есть безопасно. Здесь место, ну, такое непроездное, здесь нет, э, трасс центральных проездных это дорога тупиковая вот и поэтому здесь она этим и примечательным от москвы 99 километров это ну, вот окраины москвы один час занимает дорога, один час иногда чуть быстрее иногда чуть дольше но это уже детали а так один час здесь от трассы всего 6 километров Статус земли здесь самый правильный – это земли населенных пунктов, то есть здесь можно прописаться, зарегистрироваться, кому что надо, Но многие у нас здесь живут постоянно. Ну, рыбалка – это особое, скажем так, развлечение для здешних мест, потому что… Каждая рыба в каждой реке ловится по-своему. Надо разобраться, что ты покупаешь, и у кого ты покупаешь, и где ты покупаешь. Потому что участков сейчас много продается. Хороших мест мало, которые недалеко, которые в хорошем месте находятся. Просто участков, да, полно, а хороших их всегда немного. У нас, я считаю, что очень хорошее место вот, при всех э, достоинствах, о которых я рассказал. Песчаный пляж, лес, грибы, рыбалка, отдых, панорамные виды, понимаете, и ну, хорошее питание, здоровый организм, крепкий сон, прожить до 100 лет.